Черная пятница не за горами, весь мир будет шопиться как сумасшедший Давайте сегодня о нем и поговорим, о шопинге У меня для вас важная новость С 1 декабря тариф премиум навсегда продаваться больше не будет После 1 декабря купить его будет нельзя Поэтому у вас есть последний шанс купить безлимитный доступ навсегда Ко всем возможностям сервиса Puzzle English А это более тысячи часов коротких уроков по грамматике Более 20 тысяч видеопазлов и многое-многое другое Прокачивайте ваш английский вместе с Puzzle English. Все подробности по ссылке в описании к этому видео. С вами Кэт и ты смотришь Puzzle English. Со словом шопинг можно использовать слова... To go shopping и to do shopping. Go shopping – это когда ты просто идешь за чем-то новым, потому что тебе надо или просто захотелось пройтись по магазинам. I need to go shopping for a new coat. Мне надо сходить купить новое пальто. Do shopping – это когда ты покупаешь продукты в супермаркете и это скорее необходимость, нежели удовольствие, это какие-то регулярные покупки. I do my weekly shopping every Sunday. Я закупаю продукты на неделю каждое воскресенье. My wife Always does the shopping and I do the cooking. Моя жена всегда покупает продукты, а я готовлю. Еще шопинг не всегда заканчивается покупками. Например, to go window shopping. Это значит глазеть на витрины, но не обязательно с намерением купить. I was just window shopping and saw something I liked. Я просто глазела на витрины и увидела что-то, что мне понравилось. To shop around – это про то, что ты хочешь посмотреть что-то в нескольких магазинах, прежде чем купить. If you shop Если ты посмотришь в нескольких магазинах, пошопишься around, то есть вероятность, что ты найдешь то же самое, но гораздо дешевле. To browse – это вот наша я просто смотрю. Консультант спрашивает: Are you looking for anything in particular? О нет, я просто На другом конце находится мега когда ты покупаешь кучу всего. To go on a бурный went on a shopping spree on Saturday and spent way too much money. Я пошопилась как следует в субботу и потратила слишком много денег. To splash out on something, сорить деньгами, потратить много денег на что-то. Я разорилась на новый MacBook Pro. И еще есть такое понятие как retail therapy. Это шопинг как терапия, способ отвлечься и развлечься. I've Мне kind of so было как-то не очень хорошо в последнее время, так что поход по магазинам был бы очень став. Ну что ж, шопоголики в мои. Не забудьте заглянуть на наш сайт, чтобы урвать премиум доступ по вкусной цене на главной распродаже года. Всем удачных покупок в черную пятницу!